А, а серьезно, серьезно Удачи всем, счастливых вам колонных игр Смотря на это, вообще непонятно, что это КС Вы что, издеваетесь? Поможешь мне? Молодцы, ребята, каждому сегодня и выпишем Дышать, дышать, дышать Мы продолжаем ивент «Возвращение в 2017 год. И сегодня у нас Олимпийские игры, которые в свое время набирали нереальные просмотры, только гляньте. Но для особого кайфа, сегодня участники выпуска будет став проекта CyberShock. Кто же они? Серверные разработчики. Вендер, Локо, Рости и Роудсайд Рomeо. Фронтендер, Control. СМщик Крабик, руководитель YouTube каналов Игорь Филиппов. Операционный директор Юрий Кукушкин, агенты поддержки, Экстаз и Фрэнзис. Кстати, если вы не знали, на сайте можно отправить сообщение и вам ответят в лайв чате. Кнопочка справа внизу. Сеньор лид модерации, look at me. Левел дизайнер 3x1s7, либо просто комаров Юра. Каждый из них поборется за главный приз нож в CS На втором месте у нас перчатки, а на третьем калаш Азимов. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк под этим роликом, это очень важно для канала. Ну а мы приступаем. Ну а помогать мне в комментировании будет наш любимый Максим Бахтин. У него лучшие мемы на Диком Западе. У нас 12 участников. Мы выбрали все самые интересные карты за последнее время из воркшопа и проведем там состязание. Первая карта это игра в кальмара. Ну что, бойцы, 12 человек. Первое задание очень простое. Вам всего лишь надо останавливаться, когда на вас смотрит девочка. Это все, что нужно сделать. Играем эту карту до тех пор, пока не вылетят 2 человека. Женись... Стоп, а мы же. А мы же тоже типа играем. Да, да? нет, мы не играем. Я пока смотрю с этого ракурса. А, всё, вы всё. что издеваетесь так пауза пауза пауза это не пойдет вы умеет вы разработчики CSGO. вы умеете ходить о боже всё. команда бездали ребят кого набрали? Вы это, это не игра ребят но это просто... давайте еще раз играем ещё играем ещё раз. И, игра онлайн пожалуйста у вас время смотрите у вас у вас полторы минуты удачи всем счастливых вам колонных игр Блядь. А, Рости. Рости! Да ёбрость. Нет, да еще, не нет, нет еще, еще, еще, один чел остался. Бежать, бежать, бежать, бежать, бежать. Стойте, да, да, да, стойте. Бежу, бежу, бежу. Стойте, не спешите, у вас 45 секунд, очень много. Юра, пожалуйста, пройди эту карту. У тебя Нет! А, не остался, я его не видел. Дышать, дышать, дышать. Найс, ребят, за носиком всех победил. Ребят, вы прошли Один человек, блин, ростик А что здесь надо делать, пацаны? Кружочек. А. Так, нужно, да, сделать аккуратненькую фигурку <звук> О, Юра, о, Юра. Ребята, ребята, Ребятки, да, играем дальше а, Но не на этой карте Вас уже 10 Пойдем, человек я... осталось это вами ты просматривать, дорогие друзья, ё -моё. Это реальный щит, это реальный лайф. Вторая карта. У нас уже 10 человек. Здесь все гораздо сложнее. Тут нужен какой-то доскил. Это КЗ. Пол — это лава. Если что, с каждой секундой лава поднимается вверх. Так, мужики. Сейчас у вас одна попытка. Сложность карты будет один. Погибают в этом состязании два человека. Вы должны добраться до самого верха. Либо без разницы, главное не умереть от лавы. Тихонечку, ребят, пробейчиком работаем, не торопимся, не торопимся. О, Ваф, ты чем мешаешь, блин? А, стоп. Да? О, должен, а, не, нет, он не. он не мешает, он не мешает. Нет, ребят, я могу дальше идти. Нормально сейчас идти. БМ-бМ. Оп, Ошибка, ошибка, ошибка. А, в натуре. У нас минус один игрок. У нас минус один игрок. Ну, я нормально, нормально, нормально. Я проверил, так скажем. Антон, я тебе советую остановиться. У тебя есть шанс. Все, экстаз. Дима, да. за что? Экстас покидает нас <заркненько> Все, у нас уже минус <заркненько> 2 человека <заркненько> Третье задание Нас уже 8 человек Блок пати, что-то из Майнкрафта Следующая карта Все -все -все. Это у нас блок парти. Вся задача заключается в том, что вы должны встать на тот свет, который у вас пишется в уведомлении. Такая вот простейшая да. история. Поэтому сейчас мы начинаем. Делаем рестарт. И здесь выходят два игрока. Но чтобы вылететь, нужно покинуть два раза к ряду. Да, начинайте. Это игра. Итак, это, начинаем, лайф, начинаем, это лайф. Это Зеленый цвет на экранах, конечно, идем на зеленый квадратик БМ все успели, молодцы, ребята, каждому сегодня и выпишем Най, слушай Фиолетовый Фиолетовый, ребят, с переводом английского у нас языка Ай-яй-яй, погянем И, и фан-бемезда Да, у него минус один балл Он все еще может выиграть на скорость просто, задача на реакцию. Пюрпл, пюр, ребят, быстрее, вперед. Nice. Найс. ой ой, -ой. Mm, у нас минус а первый да. А, нет, у нас минус один еще. Минус Никита. Зеленый цвет, ребята. Все успели. Молодцы, молодцы. Ребята, работаем быстро. На реакцию. Хорошо идет О, тречок то какой. А Тричок-то какой, ребята. Прям жить хочется. Ай, у нас а... минус один игрок, но мы продолжаем игру. Ой-ой-ой. ай ой -ой -ой. У нас уже точно минус один игрок Никита покидает, к сожалению Этот ивент Перпал, ребят, перпл, перпл в темпе, в темпе Най, сумнички, а ну по сумничке Найс, трай, минус три Юрий Так, близко, близко, близко, Юра крипл, покидает Так Юра, Юра покидает, всем? да, Юра умер да. второй раз подряд Помянем Помянем Вас теперь шестеро Сейчас вас я вас приглашаю на следующее испытание Четвертое задание. Нас уже шесть человек. Сейчас мы сыграем в гребаные туалеты. Мы на следующей карте. Это туалеты, Максим. Да, Эрик. Йоу. Короче, правила этой карты. У вас есть 15 секунд на то, чтобы найти себе туалет и засесть в него. Контр-теорицы должны найти вас, но те, кто не успел, умирают. В течение раунда вы не можете выходить из туалета, ибо вас тоже убьет. Вот так вот, ребята. Вот так. У нас в руках Зевсы, и сейчас мы будем с тобой искать туалета, где есть наши игроки. Первые два человека, которых мы найдем, выбивают из игры. Так, ну что ж, начинаем, пученько. начинаем. Давай аккуратно подходить к каждому. Смотри, Хорошо. давай представим, если ты человек, который хочет спрятаться в туалете, ты спрячешься вот так примерно. Я бы, наверное, пошел бы mm -hmm. сюда и я подумал бы, хочу где-то в углу, чтобы меня бы не чекали. А, серьезно! Серьезно! Шеф втом катает, ребят, у него ВХ забить. Забить. Это первоядный Черт. Это дедуктивный КСГ. Я думаю, вот здесь. Тоже в угол. А, ладно. Ай-яй-яй, Найстрай. Ну, я бы на самом деле, я бы наоборот спрятался где-то в центре, потому что как раз-таки... Типа, не отходим далеко, да? Да, да. Это как в прятки в детстве. Прятаться в самом начале. Где? Итак, Power the Hall! А, кто убьет нас, он получает иммунитет. Нас след... вообще иммунитет, он никак не вылетит. Да <звet> ладно! <звet> Игорь, Нет, ты шеф! Ты шеф! Ты... Жеф! Искусственное дыхание, тихо. <звet> <звet> дышите, дышите, дышите дышите, дыши. Чем часиков вызываем всех? Так, все, так. все Макс, давай! Ты должен найти еще все, все, все, все, вот все, вот все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, все, Хорош, <смех> хорош. Может, Погнали, погнали, чуть -чуть работаем. Работает сват, ребят, никому не двигаться Сейчас в темпе все откроем, бмб бэм, бэм. Так, у нас Ой -ой -ой. минус два. Хорош, хорошо, хорошо. А мы уже действуем оперативно, мы уже типа мелочиться не будем. Да да, да, да, да, Ну как, Станил? у тебя у него иммунитет, пропускаем. Дальше идем. Да ладно! А -а -а, меня он тоже убил! Меня Браво. он тоже убил! Френзис хорош! Он тут все чисто, босс, все, все тут проверено. <'IL> у меня тут чел Поможешь мне? Вот тут чел Смотри на его ствол! Смотри, смотри! А, все, у нас здание вылетел первое. И сейчас нужно найти Вову, и все, игра заканчивается. А, О, так, у нас еще один... Он где-то вот тут Так, вот. все, у нас минус, Антон. Отлично, босс, хорошо работаем. Пятое задание. Покидают два человека. Это картинг. Да, это очень странно, что есть на первом сурсе, но... Ладно. Максим, осталось четыре бойца. Краб, Вендер, Прэнзи и... Анти-оуд. Анклоуд Анки -оуд. хочу поправить. А, вас, анклоуд, анклоуд. Yeah. Да, да, да. Краб, расскажите, пожалуйста, почему вы здесь... Хочу выиграть крутой приз Вова, Посмотрим. почему ты здесь? Выиграть приз, о котором мы не знаем Френзи Просто спать еще рано Я буду потеть и фаниться Сейчас вы на той карте, которую никто не знает Это картинг Но тут у вас будет оружие У вас падают сверхсилы, способности И вы должны их использовать Ракеты Ну что ж Давайте начинать Удачи всем участникам Смотрите, вы сейчас играете командой Та команда, которая побеждает, играет 1-1 уже в финале Все, игра пошла Все, пошла заруба, ребят, у нас на машинках маленькие Смотря на это, вообще непонятно, что это кс Марио карт. уху, летим. А у кого флаг? Первый выстрел был Стоп, надо понять против О, не оба оба не были. Нет, противника mm. не же Смотрите, голубой а флаг вот ну, да, Игорь забрал голубой флаг, правильно? Да, второй уже Второй и он бежит на базу. А, так -а, флаг это просто типа такого типа лучше лучше лучше солнца. Да, да, да. Все, разгадана загадка. Найс. 2 а 0 у нас по счету, ребят, на табло. К как ты, Френзи? Как а ты попал? попал? Как? Киберспорт? А Red Player а что? О боже! Ай, красиво! Почему красиво. когда я смотрю Фрез, за Френзи, он всегда делает такие нереальные килы? Так, все, у нас Понял. получается Крабик, давай Пошла, пошла Атака стороны краба, просто две пули зарядил Ой, близко было, ой, ой, ой еще близко было Найс, трай. Так, Луч. крабик забрал у нас флаг 1-3, тем временно, табло Конкуренция нарастает Вендор, полторы минуты, нам просто держаться надо, давай их гасить, нафиг Слушай, О, ну они, да играют они, уже, они играют командно Слушай, по идее, сейчас если крабик добегает То они могут выиграть Сейчас будет 2-1 о, вот, они будут 2-3, точнее так, В смысле? Крабика О, в... не а. получается у Крабика А, посад... все получилось 2-3, 55 секунд Синие должны все, просто идет по центру. Синие, два подряд, два подряд Давайте, в темпе, в темпе, мальчики Так, Крабик летит, ай-яй-яй Взрывают, 45 секунд, ну по сути еще можно сделать ничего Ну Френди тоже несет, Френди тоже Фрэнди летит хорошо, если сейчас френзи 30 секунд, 30 секунд Где он? Поставить, У меня... поставить, надо поставить. Плаго, а Он а, не и может развернуться. Украли, и его взорвали. С... <с не, время на карте пишется. 2-4. 2-4. Слушай, ну... Ну, настрай. Nice ребятки, молодцы, ну, cool. они, они быстрее догадались, и поэтому yeah. заслуженная победа. L Ладно, друзьяшки, сейчас будет финал. Финальное задание. CSGO Hero. Вы должны вовремя стрелять в нужную точку под музыку, дабы набирать за каждое точное попадание очки. А, это то же самое, что Guitar Hero, где нужно в нужный момент а, стрелять в точку. За каждое попадание вы получаете очки. Чем оно идеальнее, тем больше очков. Мы играем два трека, у кого будет больше очков за два отыгрыша, тот и побеждает в наших олимпийских играх. Так, ну что ж, давайте начинать. 90 очков. нормально идет хорошо-хорошо пойти хорошо, mm -hmm. потихой ускоряется 900 очков, очков плюс 50 плюс 100 плюс 100 плюс 100 плюс... Пару супер мисс все 2... было просто 2, 2 170, 270 270 270 игорь давай чуть убегин <laughs> <laughs> моя ставка 1940 Очень пин много промоков. Пингует, пингует немножко, пингует. Ой, да, у него лустрик пошел. Подожди, подожди, ну тут... Тут шанс мешается. 1350. Опа, неожиданно oh, замедлилось у нас. А -а -а -а -а, так, 1600, 1700. Давай, давай, давай, по каждой по каждой потихонечку. Ай-яй-яй-яй ай, ай, ай, ай. 1870 разница, Нет, какие 50 Он 200 вроде 300, 300 очков разница 2170, а, ровно 300 очков, а -а -а, да. О, да? Игорь, let's go А нет, Вова начинает, sorry, sorry, sorry. Это, если что, новый трек Ой, ну он какой-то более движовый, такое чувство Слушай, ну он уже собрал 400 очков А это все, что ли, сейчас было? Да, да, да Ой-ой-ой, Игорян, горя! Ну нормально, 500, 490 490, достаточно быстро было Ну что, удачи пожелаем, что второму финалисту у нас Погнали, погнали, работаем Погнали, Петрозаводский холод такой стоит, руки холодные Так, уже 200 Близко, очень близко, еще столько же Нормально, нормально, нормально. 350. Аай! Мист, мист, мист, мист, мист, дорогие друзья. Ладно, что страшно бывает. 440. Вова, ты победитель. Владимир, ты вообще в это верил? Немножко верил. Немножко. Вова стал чемпионом Олимпийских игр. Ой, Игорь, это было очень близко. Я предлагаю э, решить, кто у нас третье место, так сказать. У кого больше очков, тот и занимает третье место. Е это как? Он еще гений, стрейфи, он, смотри, гений ничего, он гений, он гений. Он еще от пули отворачивается, гений. У нас снова победитель, ребят. 700, 700 очков 7, на второй просто. песня. как? Сейчас в Фрэнзе. Как бы страшно. Шестьсяточка есть, нормальная, вкусная, уверенная 280 восемьдесят Триста У нас побеждает Краб, и он занимает третье почетное место Надеюсь, вам понравился такой выпуск Олимпийских игр И если да, то, возможно, такой можно снимать и дальше Все зависит от твоего лайка и подписки на канал Советую глянуть другие ролики на экране До следующей публикации С тобой был я, Эрик Шоков Или просто Шок Пока